Коллеги, всем здрасте! Сегодня будет у нас практическое программирование. На самом деле поступила недавно мне интересная задачка, я решил с вами поделиться ее решением. Итак, сегодня будем говорить про Enums, то есть по, про э, перечисления, но с использованием специального атрибута, который называется Flex-атрибут, который позволяет делать очень полезные, на мой взгляд, штуки. Ну и, в общем-то, давайте приступать итак для начала что давайте для начала говорим немножечко о задач которая передо мной стояла задача стояла следующим образом есть какой-то объект ну, допустим магазин и у него должно быть э, какой-то режим работы да? э, в общем то как этот режим работы должен отображаться помимо того что есть по дни недели есть э, часы до, э, до обеда и после обеда и, в общем то их нужно было отобразить самое простое сделать текстовое поле в него напихнуть э, там, понедельник 10:30 14:15 там какой-нибудь цифры поставить в общем-то это дает решение простое но оно не совсем гибкое для того чтобы рассчитать работает магазин сегодня или нет пришлось бы много парсить в общем я этой фигней не стал маяться и сделал э, все в классах, да, то есть C-Sharp подразумевает создание классов, я эти классы создавал. Ну и в общем, передо мной сейчас LinkPad, он бесплатный, единственное, что у меня есть IntelliSense, и за него вам придется заплатить, но тем не менее, это отличная среда для тестов, для разработки, для проб. И, в общем там на самом деле, я вам настоятельно рекомендую, не такие большие деньги она стоит, чтобы ее приобрести. Итак, поехали. Итак, раз у нас будет какой-то магазин, давайте этот класс создадим, назовем его shop и пусть он пока... Ну хотя нет, давайте я сразу добавлю сборку, которая называется вот так вот. Просто в ней есть полезные классы, я их достаточно часто пользуюсь, в общем-то это удобно. Давайте покажу тогда, что он в этих классах есть. Named IUD Double. Вот так вот. И F12. Смотрите, есть в этой сборке несколько классов. Первый класс, это Identity, у которого есть просто идентификатор, GetSet, как вы видите. Есть Auditable, который наследник от Identity и, собственно, имеет дополнительные свойства. И Named Auditable, например, имея еще Name, Description, ну и, как вы понимаете, все свойства... Они как бы такие ну, простые, специфичные и во всех сущностях практически используются. В общем, я это использую, чтобы вы знали, какие свойства у нас есть. И тогда давайте я вам сразу покажу, что у нас на выходе есть. var shop равен new shop. Мы его просто создадим. И я сделаю shop сразу dump. Ну, чтобы вы увидели, какие свойства у него есть. так вот у нас вот такие вот свойства. Далее, если мне потребуется, так, давайте я вот эту штуку сотру. Если мне потребуется рассчитывать время, то время должно иметь какой-то date, какой-нибудь time from, time to. И для этого я создам новый класс, который назову, ну пусть будет working interval. Working interval у меня будет наследован от identity, то есть там будет только один идентификатор. Ну, это позволит мне хранить его в базе и подключать его каким-то. Ну, давайте пока пропустим этот момент и сделаем таким образом. Uh, start date и from date это нет, наверное. Мы назовем его time span, ой, time span, и это будет time from чтобы нам позволило это управлять и рассчитывать какие-то дополнительные варианты. И time span, соответственно, time to. Вот таким вот образом. Теперь, раз у нас есть working интервал у нас их может быть несколько. Ну, например, с 9 до 13 и с 14 до 18. Соответственно, мне нужно придумать какой-нибудь класс. Пусть будет называться working ну моды тоже будет унаследован от ну пусть будет ну давайте пусть будет identity, не, тоже не важно на самом деле от чего унаследован главное какие свойства у него есть так и мне также потребуется здесь какая-то коллекция ну пусть будет лист э, вот этих вот working интервалов да вот и соответственно working inter то есть, другими словами, у меня э, в режиме работы. Давайте тогда сразу этому магазину дадим режим работы. Э, ну, у него же один режим работы, да, один. И тогда он будет называться Working Mode. И, соответственно, Working Mode. Соответственно, здесь мы можем теперь у нашего шопа. Давайте зададим несколько свойств. Итак, смотрите, я создал, наполнил какими-то данными, тестовыми данными для того, чтобы у нас более такое приближенное к реальной было значение всяких свойств. И в общем ключевой момент, что у нас есть магазин под названием Shop, но у него есть режим работы, который состоит из двух интервалов, с 8 часов до 12 и с 13 до 18. Ну и в общем я запустил на выполнение, и здесь, в общем-то, видно, как это, собственно говоря, выглядит. И как с этим можно будет работать. Соответственно, раз у нас есть такой режим, э, в общем, что мы можем сделать? Мы можем посчитать общее время работы или, например, мы можем э, рассчитать, э, сколько часов работает магазин. То есть, когда у нас есть реальные данные э, с реальными типами, типами да, то есть, так сказать, э, типизированные данные, тогда мы ими можем управлять. Если бы у нас была просто строчка, как вы понимаете, то это было бы сделать на самом деле очень сложно. Итак, что далее? Итак, раз у нас есть интервалы, временные интервалы, теперь нам нужно еще как-то в этот режим работы запихнуть, ну, как вы понимаете, день работы. Другими словами, это можно сделать несколькими способами, ну, например, сказать, что у нас есть какой-нибудь, ну, какой-нибудь, наверное, лист of, допустим, day names. Вот day on name. Day of Wik это на самом деле встроенный класс в C-Sharp, в общем-то, и нам на самом деле не подходит, потому что он, давайте я покажу, из чего он состоит. Вот, Day of week имеет перечисление, начинается с воскресенья, то есть Day of week это перечисление, и, соответственно, в соответствии с правилами C-Sharp это 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И, в общем, это нам, собственно говоря, никак не поможет. Ну, в моем случае, да. То есть, теоретически это можно сделать, но рассчитывать это, на самом деле, достаточно сложно. То есть, если нужно будет, допустим, там, days, да, какой-нибудь сделать. Days. Вот так вот. Get set. То, таким образом, получается, мне нужно сколько дней, столько раз и добавлять этот самый day of week. То есть, какие дни он работает. Теоретически это будет работать. Но я хочу показать... Я хочу сделать свой э, days of week. Давайте я его так и назову days of. Ну то есть э, во множественном числе days of week. И это будет э, перечисление, которое будет иметь атрибут flex, get, set. И сейчас я его буду создавать. Но я его, давайте я его скопирую, чтобы не тратить ваше время, потому что, как я сказал, реализация у меня уже есть. И выглядит она вот таким вот образом. Итак, я принес воскресенье вниз, и теперь у меня это единственное отличие от существующего класса. Но как только я добавляю flex то есть атрибут, который называется flex, это превращается не просто в перечисление, а перечисление, с которым можно делать по битовой операции, то есть bitways operations, и это дает возможность складывать дни, и это как раз позволит мне вот здесь указать специальным кодом, что э, этот интервал натягивается, например, на этот, этот и этот день, или, например, э, этот и этот, или на все дни, или на только на выходные. Я чуть-чуть попозже покажу это. Но для того, чтобы едам вот этот стал э, непосредственно уже прям реальным, э, так сказать, э, флагом, да, нужно немножечко проделать, э, задать первоначальное значение. Ну то есть можно задать вот таким вот способом два, четыре, э, собственно, восемь и, да, и так далее. То есть увеличивая их. Э, ну а я обычно использую такой подход, когда пишу так. Равно 1, равно 1, равно 1, равно 1, и опять 1, и 1, и снова равно 1. Ну, а дальше применяю, вот, то есть бобитовое смещение на 2, ой, 1, соответственно, здесь 2, здесь 3, 4, ну, мне кажется, это сделать намного проще, чем да okay. ну в общем-то вот такой вариант и таким образом получается, что у меня вот этот вот days of week превратился во флаговую перемену, что это дает? давайте я на коротком примере ну во-первых, я здесь пока не буду вот этот выводить наружу, я сделаю вот такую штуку, которая позволит продемонстрировать ну допустим, var у меня есть какой-то days, давайте days нет, все-таки days и э, я могу сказать, что у меня days именно увик пусть равен, ну, допустим, понедельник. И я хочу эти days сделать на экран показать. Вот, вы видите, у меня сейчас понедельник. Я теперь могу сказать, что у меня дейс увик, да что такое я сегодня не попадаю, days of увик еще сюда, может быть, мандай. Ой, в смысле мандай. <с hex> понедельник уже есть, давайте сюда добавим вторник. Вот у нас, допустим, вторник. Я нажимаю F5, и вы видите, что у меня уже Monday and Tuesday есть. И я могу сюда еще добавить days, week, допустим, Wednesday. Ну, в смысле, среда. И, в общем-то, как вы догадываетесь, я могу сказать, что у меня есть они все. Давайте вот так вот скопирую, чтобы ваше время... Здесь у нас дальше четверг, и я еще здесь добавлю... Пятницу. И еще и все. Я сюда ничего не буду больше добавлять. И назвать эти дни, например, Week Days. То есть, именно дни недели. Да, что такое? И тогда, когда я нажму их вывести. Week Days. 5, у меня перечислятся они все. То есть, в одном расписании я могу указать сразу несколько дней. А еще я могу пойти дальше и сказать, что у меня есть. Помимо этого еще Days Week, ну, допустим, суббота, где она? Вот она. И, допустим, у меня еще есть, соответственно, где у нас? Saturday. И это будет. Ой, Sunday. И это у нас будет Daily вариант. Ну, то есть все дни. И тогда я смогу показать, что здесь будет у нас уже или ну, как вы видите у меня все дни, а еще я могу показать, э, то есть при, задать предопределенное значение и сказать, что это у меня будут только, например, weekend, weekend. Ну и в общем, как вы понимаете, вот эта вот гибкая структура позволяет как складывать, ну вычитать, наверное, вряд ли потребуется, но тем не менее такая возможность есть. Weekend, нет. And. И как вы видите, вот они все эти дни. И таким образом получается, ну, я вот это вот не буду сейчас выводить, я закомментирую. Я могу сделать предопределенный какой-то хелпер который будет вот эти вот выводить наружу. И а давайте я вам покажу, какие значения при этом отображаются. Я вот так вот сделаю, напишу здесь int, ну то есть приведу к инту. И еще раз вот так сделаем. И здесь... Еще поставлю вот такую штуку теперь это можно выполнить и вот вы видите что мне теперь вместо буквенных значений появились уже непосредственно цифры. Ну и, в общем, как и все инамы, это работает по простому принципу, что числа можно переводить в, в собственно говоря, в значения и наоборот. И для того, чтобы вычислить какое значение будет, очень просто. Если у нас понедельник 1, тюзды 2, как здесь написано, 1, 2, то э, для того, чтобы не указать понедельник и вторник, мне нужно 1 плюс 2 будет 3. То есть, если я сделаю вот такой вот вариант, э, давайте, нам. E Parse и сделаем type of uh, days of days of week и значение пусть будет три ну, тоже сделаем dump и в 5 ну вот, как видите это понедельник и собственно говоря вторник ну и как вы понимаете, такой принцип дает достаточно гибкую систему управления. Давайте я это уберу, это оставлю. И теперь я смогу добавить некоторые значения вот эти вот уже в существу и working mode. Ну смотрите. Так, а почему у нас у магазина только один режим работы? Да, у нас же может быть на субботу, на воскресенье, разные режимы работы. Теоретически здесь тогда должно быть тоже список как-то я проморгал это и здесь должно быть working mods вот и таким образом мы добавим здесь new list и здесь сделаем new вот так вот вот и соответственно еще одну вот такую поставим вот теперь у нас давайте еще раз посмотрим так я закомментировал давайте раскомментируем f5 вот, у нас получается режим работы есть. Отлично. И получается, что теперь мы в этот режим работы можем добавить не только когда он работает, но и of weeks. Нет, days of weeks. А ну, пусть будет равен или пусть он круглые сутки работает. И таким образом у нас вырисовывается э, уже совершенно другая картинка. И предположим, что он у меня работает не daily, а, допустим, вик uh, uh, допустим, days работает в это время. А когда, так, давайте control-cut-day сделаем, нет, вот так вот, хоп. Да, а, допустим, uh, выходные дни... Ой, в смысле, да, выходные дни, Weekends. Пусть работает по-другому. В общем-то, мне, собственно говоря, ничто не помешает. Да что такое? Ctrl-C, Ctrl-V. Ничего не помешает задать другой режим работы для этого же магазина. И, допустим, это будет Weekends. А Weekend он пусть работает с 11 до, допустим, 16 и, и все. И, и до свидания. И нажмем выполнить. Ну вот, теперь у нас два режима работы. Ну и теперь, э, какие плюсы это дает? Ну, во-первых, можно сделать какой-нибудь extension. Давайте. Давайте я его немножко чуть позже покажу. Но для начала я э, вот предвижу вопрос, а как же вот эту вот всю фигню говорить теперь по-русски? То есть, как его выводить по-русски? И, э, в общем, есть э, и у меня такая реализация, которая называется Колобонга Microservices Core». И там есть и нам helper, которыми я тоже часто пользуюсь. Ну и для того, чтобы эта штука начала выводить мне по-русски, мне нужно сюда добавить атрибуты. Я сейчас их добавлю вот так вот. Display.Name равно... Нет, Display.Name равно... Ну пусть будет понедельник. Так, ну и давайте я наверное все это напишу, чтобы ваше время не терять Ну вот как-то вот так вот это все выглядит, пока это практически ничего не поменяло Но тем не менее я могу теперь Использую этот Enum Helper вот, он он и, в общем, есть некоторые плюсы в том, чтобы ее использовать. Во-первых, она может читать в атрибутах, во-вторых, в атрибутах может быть указано, например, понедельник запятая понедельник с большой буквы понедельник с маленькой буквы и вот эта сборочка она сможет распознать значение любое из, которое попадет. Ну и здесь, соответственно, мне нужно указать days, что такое days of week. Ну и здесь у меня есть парс, который я могу взять э, здесь стринговое значение передать, или я же могу взять, допустим, и спросить э, display атрибут, или вообще сказать покажи мне все атрибуты, <паслуш> значения всех и вот так вот, если я скажу dump, вот вы увидите, что вот, давайте вот видите, она прочитала атрибуты и собственно говоря вот их показала. Также я могу выпросить одно значение, например вот. Day of week, ну, допустим, Monday. А, ну, во-первых, здесь нужно ту string, чтобы она поняла, что это значение или нет. А, Енам. Сейчас посмотрим, что она здесь хочет. Я, честно говоря. Да, day of week value, Соответственно, вот это вот она хочет и здесь нужен дамп. Так, не хочет она, Day of Week, а, потому что я промахнулся, Day of Week, Days of Week, вот, собственно говоря, она показала понедельник, ну и по такому принципу можно, как бы, спросить, сделать, собственно говоря, и другие манипуляции, если вам сборка интересна, можете посмотреть, здесь есть все флаги, например, то есть я могу сказать, дай мне у или все флаги, Dump, Вот. И, в общем-то, как вы видите, я также видел все флаги, но они уже на английском языке. Ну и, в общем, что еще, наверное, нужно показать? Нужно еще показать следующее. А, так как... Ну, хотя, наверное, вам вряд ли это потребуется. Давайте я еще покажу, как теперь можно сделать э, extension какой-нибудь, который будет, э, в общем-то, как бы хелпером и помогать управлять вот этими вот, э, собственно говоря, режимами работы. Я скопирую из моей реализации, и давайте я вам просто покажу, вы поймете, что можно с этим делать. Ну, во-первых, у меня вот есть класс, статичный класс extension, у него есть статичные методы, которые getTotalWorkingHowers есть, который просто побегает по всем working нодам, и, в общем, высчитывает как раз разницу между началом и концом работы, и, в общем, складывает ее, и в итоге выводит. И, собственно где есть еще getWorkingMod, который показывает для шопа информацию в общем-то в стринговом значении и ну вот давайте я их вызову, это будет наверное гораздо проще как это будет работать и вот раз у нас есть shop здесь я сам shop уже выводить не буду я скажу shop get допустим total working hours давайте dump сделаем, выведем ну и так и да, вот она посчитала. То есть она говорит, что у меня есть режим работы. Здесь у меня сейчас пока не показывается, что это день недели. Какой, вернее, он показывает на английском языке. Но ничего не мешает подставить туда вот этот вот трансформер, который сделает это на русском языке. И давайте еще вот Get Working Mode я получил. Давайте еще покажу. Так, у нас это начинает мешаться. Shop .get working mode вот тоже пусть будет dump и еще раз f5 и вот она показывает уже понедельник вторник среда четверг пятница интервалы мне почему-то здесь не показались давайте посмотрим что здесь не так так интервал agent working mode append to string а интервал у меня здесь добавляются как value ну, в общем, э так, вик, вот интервал, append, а, to string. Ну, в общем, у меня здесь toString вызывается, и это тоже, на самом деле, сделать очень легко. У меня есть интервалы, давайте покажем, вот они, о нет, вот они, интервалы, чтобы они показывались корректно, я сделаю override э toString я здесь просто выведу значение как раз from to и тогда она будет работать корректно и сделать это на самом деле очень просто я сделаю интерполяцию здесь напишу time from и наверное to string и наверное сделаем давайте пока вот так сделаем здесь двоеточие поставлю и еще раз напишу time to и тоже to string ну а здесь нужно задать формат а формат собственно говоря задается очень просто здесь нужно написать часы двоеточие минуты и здесь соответственно то же самое двоеточие минуты нет минуты нажать f5 ну значит нужно два слышь поставить раз она не сработала f5 да ну вот смотрите теперь у меня сразу видно что магазин Давайте вот это свернем, работает понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, со сталькита до сколькита а в субботу со сталькита, в общем, до сталькита. Ну и, как вы понимаете, нет предела совершенства, если у вас есть классы, их можно обработать и написать на них бесконечное количество экстеншенов, соответственно, упрощая и совершенствуя ваш код, используя создавать переиспользованные, зуемые, прошу прощения, классы, которые, возможно, и в других потом проектах вам потребуется Что я хотел до вас донести? На самом деле, можно сделать просто строку, поместить туда понедельник с 10 до 13, и потом замучиться вот с этим вот расчетом, перерасчетом, вычитом, парсингом. Я думаю, что вы поняли мою мысль. На этом, наверное, все. А вас хочу поблагодарить за то, что смотрите. Всего доброго, пишите правильный код.